Всем привет! Решил сделать еще один обзор по новому Airdrop. Telegram бот от GOMES. Занимает выполнение заданий минут 5. После старта бота решаем, примерженном контину вводим ответ. Следующий пост будет с социальными сетями. Там подписываемся на два Telegram, Twitter. Я еще сделал ретвит верхнего поста. Это пост о дропе. И поставил лайк. Подписался на Medium и Discord. Хотя эти задания, по-моему, не обязательно. Но юзернейм Medium почему-то запрашивает. Но в истории. То есть в отчетной информации. От бота. Здесь этого нет. Ладно. Дальше жмем два раза Дон. Вводим Twitter Username символом собака. То же самое с Medium юзернеймом. Указываем адрес кошелька Binance Smart Chain. Я ввел от MetaMask, мне удобней. Можно TrustWallet, кто что использует. Следующее задание, по-моему, пожелание подписаться на партнерские Telegram и Twitter. Скорее всего, вы тоже будете подписаны. Так что это задание. Я дальше нажал Don. И появился общий пост. С информацией, которую я отправил в боту. Обновление каждые 6 часов. Реферальная ссылка здесь. Ну и немножко по... Майнингу Вифи Кэш. Я прокачал вот 200 тысяч, получаю в сутки токенов. Скорость майнинга 7 монет в секунду. Следующая прокачка миллион триста. Но я тут решил проверить обмен. Вот у меня получилось на вот этот токен поменять 900 тысяч монет через вот эту кнопку. Жмем сюда, вводим минимум 800. Происходит, по-моему, моментальный обмен или задержка пару минут. Дальше через вот эту кнопку, которая сон, пока не работает, будем обменивать на BUSD и их уже выводить отсюда. Вот когда откроют возможность вывода, я не в курсе. Реклама по данному проекту много. Он похож на Wildcash. Мы с вами уже принимаем участие. Кстати, я уже несколько выплат оттуда получил. Напомню, что в Wildcash минимальный вывод 1.5 BUSD в районе 1 миллиона токенов. Сейчас там появилась капча с опросом. Когда-то отвечаю правильно, иногда неверные ответы даю и день пропускаю. Неманию. Там вопросы на английском. Я как бы английский только со словарем, но переводить за 20 секунд этот таймер, который там дается, не успеваю, но стараюсь это делать чисто логически. Например, в вопросе есть цифра 50 и внизу несколько ответов с цифрами 49, 51, то есть нужно указать последовательность цифр до 50 или после 50. Вот с этими вопросами проблем не возникало. Но последние два дня без майнинга сижу. Все ссылки у меня будут в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.